И снова мы вам рассказываем о новостях по Павлу Гизаеву, пути изгнания. Сначала начнем с тем ноябрьских событий, темы ноябрьских мероприятий. Перед выходными мы объявили о трех мероприятиях, которые планируем провести в следующем месяце, в то время как мы готовимся объявить о нашем расширении на 3.20. Вы можете ознакомиться с ними здесь. После анонса у нас возникло несколько вопросов, и мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы обсудить некоторые из них. Здесь вот «здесь» там выделено, что ссылка, можно по ссылке перейти. «Бесконечный углубляющийся лестничный порог». Лестница в этом событии сохраняет позицию того, кто первым достигнет определенной глубины. Игроки соревнуются, чтобы достичь этой глубины, а затем могут провести оставшееся время в турнире, продвигаясь так далеко, как им лично хотелось бы, и чтобы разблокировать награды за случайные микротранзакции с закрытым уровнем. Это означает, что мы можем проводить мероприятие в течение целой недели, так что каждый получит шанс принять участие, не заставляя конкурирующих игроков играть в деву всю неделю чтобы сохранить свои позиции. Награды полубога. Многие игроки спрашивали о наградах полубогов в рамках этих событий. Некоторое время назад мы удалили последнюю серию полубогов, чтобы сохранить их эксклюзивность. Осматривая замены, мы хотели получить вознаграждение, которое можно было бы использовать в любой лиге. Поскольку старые предметы полубогов были настоящими предметами, их нельзя было передавать между лигами. В конечном итоге все они оказались в постоянных лигах, поскольку игроки могли отозвать их только в одной конкретной лиге вызова через месяц после ее начала, а затем не могли использовать их в будущих лигах вызова. При разработке серии God которые мы награждаем в этом году, мы использовали систему микротранзакций, чтобы ее можно было использовать на персонажах любой лиги. Изначально мы планировали награждать их только в хардкорных сольных версиях этих событий, найденных самостоятельно, потому что это самая конкурентоспособная версия события, и игроки не могут зависеть от других игроков в торговле или керри. Тем не менее, мы понимаем, что довольно много людей хотели бы иметь стимул продвигать себя в других версиях событий в группах. Мы хотим, чтобы их было мало, чтобы помочь сохранить их ценность, но мы решили наградить еще несколько ботслейер за другие типы событий. План состоит в том, чтобы по-прежнему присуждать по одному призу каждому из лучших игроков, Ascendancy в хардкорном соло, найденных самостоятельно в каждом турнире, всего 19. Тем не менее, мы также дадим One Godswear Sprite 6 лучшим игрокам, независимо от их положения. В следующих версиях событий на ПК. Стандарт, стандарт сово self found и хардкор. Чтобы прояснить, хардкорное соло, найдено самим собой всего 19 Godswear Sprite. По одному на вершину каждого восхождения самостоятельный найденный соло. 6 полных гордостей богоубийцы основанных на высших рангах, к вас не имеет значения. Стандарт 6 полных гордости богоубийцы основанных на высших рангах, к вас господству не имеет значения. Хардкор 6 всего гордости богоубийцы основанных на высших рангах, к вас господству не имеет значения. Гарантированные тайные коробки. Ранее мы объявили, что игроки получат один гарантированный тайный ящик за достижение 50 уровня в любом из событий. Мы решили удвоить это количество до двух возможных тайных ящиков, причем второй присуждается за достижением 50 уровня во втором событии. Поскольку каждая коробка теперь стоит 50 баллов из-за более высокой средней стоимости содержащихся в ней косметических средств и отмены повторяющихся вознаграждений, это должно быть сопоставимое... Вознаграждение с тремя старыми коробками по 30 баллов. Эта структура также дает вам возможность пропустить события по вашему выбору, не чувствуя, что вы должны сыграть в него, чтобы получить все бесплатные боксы. Мы с нетерпением ждем развития событий. Если вы не можете присоединиться к акции, обязательно посмотрите ее в прямом эфире на Twitch. Вот, видите, здесь выделено... Вот, here, здесь ссылка перейдя по ней перейдете но ну, это понятно теперь дальше события посвященные хэллоуину новость счастливого хэллоуина окунитесь в атмосферу праздника побалуйте себя нашими сезонными микротранзакциями на хэллоуин осталось всего несколько дней до того как они покинут магазин проверить их в игре нажав м чтобы открыть магазин смотрим видео На этом у нас все, надеюсь вам понравится наш такой разбор новостей, если это так можно назвать, участвуйте, смотрите на твиче, если вы не можете поучаствовать в игре, событиях, и у вас осталось несколько дней, пока товары в честь Хэллоуина покинут магазин. На этом у нас все. Всем спокойной ночи.